Все зарождалось изначально в далеком, ну или не очень далеком 2009-2010 году Когда мы с друзьями пришли в мир автоквестов Экстремальные проекты, такие как Дозор, менее экстремальный экипаж Тогда просто нас друзья позвали играть и мы стали именно играть Создали свою команду. Официально, если залезть в Бабальгис и ввести семь Стригача, у нас длинное название «Кузница взрывных эмоций, живых подарков и классных приключений». Я на самом деле неправильно сказал, потому что сам всегда забываю. Но если вкратце, то «Кузница приключений». Мы опять же решили, ну, не знаю, выпендриться и назваться так, чтобы нас запоминали. Хотя с этим возникали казусы. Однажды мне звонил молодой человек, хотел устроиться кузнецом к нам на работу. Выездной квест представляет собой маршрут из нескольких точек, каждая точка имеет географическую привязку, то есть если в масштабах города, это адрес, если это в масштабах офиса, это номера кабинетов. И на каждой точке создается либо интерактив, где есть специальный агент-аниматор, он проводит какой-то мини-конкурс, либо нужно что-то найти и что-то сделать самому. Соответственно, ну, надо пройти этот маршрут либо быстрее других команд, либо собирая какие-то кодовые цифры там, для дальнейшего поиска клада, поиска сейфа, либо пазлы, там, ну, это уже детали. Соответственно, чтобы вот выдержать эту концепцию, заранее нам нужен ну, координатор, кто это все сделает, нужен сценарист, либо это два разных человека, либо в одном лице, ну, какой-то дизайнер, который наполнит это... Ну, дизайнерскими, полиграфией, там, стартовые пакеты, участников разработает. И ребята, которые, вот, если это точки с интерактивами, будут контролировать эти точки. Соответственно, в момент этого квеста несколько, есть один-два человека, кто координирует все. Он должен быть всегда и везде, и на связи, и одновременно во всех местах. И есть несколько людей, которые на конкретных точках. Мы стараемся не работать по шаблонам, не отливать формы, как там на металлургическом заводе, а прям как кузнец молотом на ковальне бьет так и мы бьемся каждый день и придумываем что-то новое поэтому мы кузница 70 градусов в Новосибирске вообще ну, как-то все какой-то застой в области не знаю досуга и развлечений там это кино театр либо вечером пойти куда-то в клуб в бар а мы предлагаем какой-то альтернативный вид досуга когда человек может и отдохнуть и одновременно подумать развлечься то есть вот все-все-все вместе. И нам нравится, что люди открыты к этому, идут, получают эти эмоции, и мы очень рады этому. А мы постарались, чтобы донести людям, выделить именно такие киты. И вот один из китов – это индивидуальные квесты, когда к нам либо приходит человек и хочет организовать для себя праздник, потому что говорит, у меня друзья ленивые, я хочу сделать там, у меня скоро свадьба, хочу девичник. Или у меня скоро день рождения, хочу день рождения сделать красивым, интересным, необычным, надоели банкеты, бары. Вот. Это индивидуальный формат. Ну, либо реже, на самом деле реже, хотя мы больше радуемся, когда приходят друзья и говорят, мы хотим поздравить своего человека. И тогда действительно мы создаем квест уникальный под человека. Вот это и есть наш кит, индивидуальные квесты. Мы делали квест нашему другу хорошему на свадьбу. Ну, там был несколько квест, просто такое необычное поздравление. И мы ему подарили живую курицу, причем декоративную, французских кровей. Это было очень весело. Вот. Но искали мы ее долго, и целый квест был, она у нас провела ночь в квартире. Вот. Это было весело, поэтому сейчас мне вспомнилось. Я не знаю, уместно ли здесь слово социальное или нет. Ну, мы просто решили назвать это социальное, это, да, наш один вот из других китов. Когда, во-первых, квесты бесплатные для участников, во-вторых, в них заложен какой-то посыл, который ну, ориентирован, чтобы людей как-то растормошить, заинтересовать, ну, двигаться по жизни дальше. Это было весной, когда все желающие также заранее регистрировались, формировали команды. Это было абсолютно бесплатно. Квест был посвящен истории города Новосибирска, каким-то легендам, мифам. Потому что наш город хоть и молод, но он оброс уже какими-то своими байками, городскими легендами. Я сам лично вот, делая квесты очень много узнал. Плюс мы сотрудничали с музеем города Новосибирска. Вот, это был такой социальный пеший большой проект, который опять же не был разовым. Периодически мы проводим пешие квесты бесплатно для людей. Плюс в формате фото мы еще делали парочку игр, когда не было загадок, были какие-то фото, ну, кусочки городских объектов, запечатленные на фотокамеру. И участникам надо было находить их, возле них находить кодовую информацию, там, вводить в специальную систему и путешествовать дальше. Таким образом мы, опять же, показывали наш город с какой-то другой стороны девочки -сэбочки. Мы работаем, как так. мы команда, мы баба. Я посвящаю этому не все свое время, но тем не менее, скажем так, порой спрос выше, чем предложение. То есть, буквально там, может, в один день, два-три проекта мы пытаемся как-то охватить все, но и даже отказываемся уже. Мы несем людям радость. То есть мы создаем ее там буквально из воздуха, берем все, что нам говорят люди и стараемся сделать из этого максимально вкусно и сочно и ярко. И нам это доставляет огромную радость, когда во время проекта, который вот мы проводим ну, в режиме онлайн, прямо в секунду в секунду, и после него люди подходят, говорят спасибо. То есть не мы даже просим их что-то сказать. Это для нас самая большая награда.